С полномочиями окружной избирательной комиссии номер 3 по избирательному округу номер 3 по выборам депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга 6 собора. Итак, перед вами повестка дня. Заседание 15 июля 2016 года. Кто за данную повестку дня? Прошу проголосовать. Кто против? Сдержавшегося нет. А у нас на заседании присутствует Дмитрий Наумов, известный журналист, наблюдатель из Петербурга, человек, который знает избирательное право, и мы так немножечко смотрим, как вы работаете, Спасибо. учимся, потому что те, которые мероприятия и рабочие блокноты вы пишете, они иногда полезны и для членов участковых избирательного комиссии. И вы учитесь у нас, а мы учимся у вас. Да. Поэтому я думаю, что вот это взаимодействие, оно полезно на благо наших избирательных процессов, и в свете коллегиальности, открытости, легитимности, то, о чем говорит Илона Александровна, наш руководитель, Панкиевич Евгений, вся наша комиссия, она нацелена на достижение результатов и открытости. Я хотела бы вам, вас проинформировать, что постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии 12 июля номер 156-23 нам назначены члены территориальной избирательной комиссии, два новых члена. Это Титенко Димитр Юрьевич, предложенный собрать избирателей по месту работы, и по Дарья Алексеевна, предложенная муниципальным советом муниципального образования, Аптекарский остров Даша и Никита. Я хочу сказать, что наша комиссия молодец. Вы видите, что у нас люди молодые с целью для того, чтобы все-таки уходили уже более. Жилые люди в избирательной системе, хотели бы, чтобы опыт и Знания молодежь передавался. Я надеюсь, что у вас будет большое будущее, что вы будете работать на благо Вероградского района, на благо избирательной системы Вероградского района. Итак, у нас по повестке дня первый о количестве подписей избирателей, подлежащих проверки. Я хотела бы, с вашего позволения, все-таки немножечко у нас на нашем заседании присутствует... Кандидат депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга 6 созда по избирательному округу номер 3 Хисов Александр Михайлович, политической партии Справедливая Россия, чтобы не задерживать нашего кандидата для регистрации, поставить как бы первым вопросом о регистрации. Да? И я сейчас, с вашего позволения, приглашу его, и рабочая группа по проверке документов. Заместить Елесенна Юрьевна доложит вам. Александр Михайлович, пожалуйста, здесь. Это первый кандидат депутата из законодательного собрания, которого мы регистрируем. Документы рабочая группа посмотрела. Все документы заполнены и предоставлены в соответствии с законом. Сейчас вам расскажет. А, значит, в четвер избирательную комиссию обратился Александр Михайлович с документами, выдвинутый региональным отделением политической партии Справедливая Россия в городе Санкт-Петербурге. Доставила пакет документов на выдвижение в депутата Докумандательного собрания Санкт-Петербурга 6 создавая по 3-му аккомандатному округу и в последующем представил документы на регистрацию. На заседании рабочей группы документы рассмотрены, проверена их комплектность, проверено соответствие Полноты соответствуют тех сведений, которые необходимо указать для движения регистрации. Недочетов не обнаружено. Соответственно, кроме того, кандидат представил заявление о том, что никаких изменений в ранее представленные документы вноситься не будут. Все, что он ранее указал, соответствует. По состоянию на сегодняшний день на момент рассмотрения вопроса о регистрации его кандидата в депутаты соответствуют действительности и не изменены. По итогу рассмотрения документов рабочая группа рекомендует территориальной избирательной комиссии номер 18, на которой возможен полномочия окружной избирательной комиссии к третьему э, округу принять решение о регистрации э, о регистрации Хизыва Александра Михайловича кандидатом на депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по третьему мандату избирательному округу. Уважаемые коллеги, принимаем решение о регистрации кандидата в депутата законодательного собрания Санкт-Петербурга шестого созыва по мандату избирательному округу номер три Хизыва Александра Михайловича. Расмотрев документы, предусмотренные пунктами 1 статьи 33, пунктами 1 статьи 39 закона Санкт-Петербурга от 17 февраля 2016 года, номер 816, о выборах депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга, предоставленных Хизовым Александром Михайловичем, для уведомления о выдвижении регистрации кандидатов в депутаты законодательного собрания Санкт-Петербурга 6 соседа по одному мандатному избирательному городу номер 3 руководству статьи 41. Закону Санкт-Петербурга Территориальная избирательная комиссия No. 18, осуществляющая полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа No. 3 по выборам депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга 6 созыва решила зарегистрировать 15 июля в 11.15 кандидата-депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга 6 созыва по одномандатному избирательному округу No. 3 Хизова Александра Михайловича выдвинуто избирательным объединением регионального отделения политической партии ⁇ Справедливая Россия ⁇ в городе Санкт-Петербург. Выдать хизовую удостоверение о регистрации кандидата с указанием даты и времени образца, утвержденного постановления, довести на достоящее решение до сведения Санкт-Петербургской избирательной комиссии, разместить на сайте территориальной избирательной комиссии и контроль за исполнением настоящего решения возлагают на председателя территориальной избирательной комиссии. Какие-то вопросы будут у Александра Михайловича? Кто за данное решение? Прошу голосовать. Против? Нет? Нет. Итак, решение принято. Александр Михайлович, поздравляем Спасибо, вас. Удостоверение. мы вам угу. выдадим позже, после того, как госвыборы занесем. Хорошо. И, исходя из госвыбора, вы можете подойти либо чуть позже сегодня, либо уже. Бюджетный, может, да. да. Спасибо большое, да. Пусть И я, дальше я. у нас есть удовлетворение от вас с телефона, ага. мобильного телефона, ну, да. Спасибо. сейчас. Спасибо. Сейчас мы пообедаем, да? Да, пожалуйста. Итак, первый вопрос, да, который у нас будет теперь вторым. о количестве подписей избирателей, подлежащих проверке при проведении выборов депутатов законодательного собрания, что было сказано Зива по одномандатному избирательному опыту номер три. У нас уже есть э, кандидат, который собирает подписи, который открывает подписи счет, получил разрешение, написал необходимый пакет документов, поэтому нам необходимо принять решение, о каком же иметь право принести подписи, потому что идет сгодная. Поэтому нам необходимо определить количество подписи нашим решениям, подлежащим проверке. В соответствии с пунктом 7 статьи 40 закона Санкт-Петербурга, 17, 4 и так далее, о выборах депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга, постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии о возложении полномочий окружной избирательной комиссии по выборам за собрание, территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии номер 3 решила определить, что проверке подлежат 1000 тысяча две подписей избирателей, содержащихся в подписанных листах, собранных в поддержку движения каждого кандидата по одному одежде. На выборах депутатов законодательного собрании Санкт-Петербурга 6 санта. И соответствующим сведения позволятель внешних свои подписи в подписные листы и разместить настоящее решение на сайте контроль за исполнением председателя территориальной избирательной комиссии Егорова. Уважаемые коллеги, процедура по проверке подписи подписных листов она достаточно сложно. Она определена также постановлениями и решениями Санкт-Петербургской избирательной комиссии методом жеребьевки. У нас присутствует системный администратор ГАЗ Оксана Юрьевна, вы можете нам э, рассказать членам комиссии, ну, такой маленькую короткую информацию по жеребьевке, как это будет происходить? А приносит, значит, когда привысят подписные листы, то с подписными листами приносят протокол э, о подписных листах. То есть там идет количество папок, количество листов папки и сколько подписей в каждой папке. То есть ну, идет табличка Эта таблица заносится в систему газлыбов. И газлыборы путем случайного, случайным методом выбирают количество папок, которые необходимы. То это тоже зависит от количества листов, папки и так далее. Вот. Выбирается подписи. Ну, количество папок, количество листов, количество подписей данной папки. Дальше рабочая группа создает файл, в который включаются серии, номер документа каждой вот этой тысячи 1002 ну, вот, подписи заносятся да, да, в, в серийскую таблицу. Да, там, uh -huh. Серия номер документов Эта таблица отправляется по системе газ выборов, или в городскую избирательную комиссию. Городская избирательная комиссия по серии номер документа устанавливает личность данного человека, то есть указывается фамилия, имя, отчество и адрес проживания, то есть проживает ли он на территории данного или были внесены какие-то ошибочные данные. Все различия. И потом этот обработанный файл опять возвращается к рабочей группе, которая работает с подписными листами. Устанавливаются все записи, которые не соответствуют или имеют какие-то разночтения. Создается файл для городского УФМС И отправляются эти данные, все разночтения в городское УФМС, которое устанавливает факт либо наличие этого человека по данному адресу, либо потом вычеркнули опыт и нет Итак, тысячи подписей. подписи мы должны завести в базу. Из этих подписей смотрят, есть ли какие граждане вообще. Появляются ли они гражданами Российской Федерации, являются ли они жители нашей территории. А, номер 3, да? Это часть Приморского района муниципального образования Черная речка и из участок 1844, озеро Долго и есть Петроградский район. И затем выбраковывается подпись. У нас также в рабочей группе есть эксперт, который, если какие-то у нас будут нюансы, то мы также будем применять Итак, прошу голосовать за решение о том, что, определить, что проверка подлежат тысяча 1002 подписи. Это 20% от 4006 подписей необходимо. Вы помните, что мы принимали на том заседании. Это 20% 20%. Кто за данное решение, прошу голосовать. Против? Воздержалась? Нет. Следующий вопрос по повестке дня. Нам необходимо определить время, предоставить помещение для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний. Как по выборам в законодательное собрание Санкт-Петербурга, так и по выборам депутатов Государственной Думы. То есть в соответствии с пунктом 3, статьи 53, Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав, мы обратились в администрацию. Администрация нам предоставила помещение для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний по адресу улицы Регена, дом 4. И установить время с 16 до 18 по вторникам и четвергам, которое предоставляется, для проведения агитационных публичных мероприятий в Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации. А время с 18 до 20, также по вторникам и четвергам, это время, на которое предоставляется помещение для репрессионных публичных мероприятий по выборам депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга 6 сентября. Разместить настоящее решение на сайте комиссии в сети интернет, контроль за исполнением настоящего решения оставляется собой. Кто за данное решение, прошу проголосовать. Кто против, решение принято. Итак, рентгена 4, это помещение наше как бы, общественное, для, как оно раньше называлось, в сейчас, в общем-то, общественно политические мероприятия там проходит. Я знаю, что рядом кабинет участкового инспектора, зал на, на 60 мест, но участковый инспектор, если он будет дежурить, не позволит устроить беспорядок. Итак нам необходимо утвердить план мероприятий, который мы должны предоставить Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, проводимой территориальной избирательной комиссии номер 18 по обеспечению пассивного и активного избирательного права граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами при проведении в Санкт-Петербурге 4-18 сентября 2016 года. Но на том заседании я, в общем-то, говорила о том, что у нас 14 помещений находится на вторых этажах, и это, конечно, наша проблема. Петроградский район является памятником истории архитектуры многих домов нашего района. И, конечно же, проблема еще и вообще выйти из этих домов, и поэтому данный план работы, он, в общем-то предусматривает вот, для того, чтобы у нас каждый избиратель, кто желает прийти на избирательный участок, если он, либо он инвалид колясочник, либо он не сможет э, выйти по каким-либо причинам. У нас всегда было организовано голосование домашнее, вне да, помещения для голосования. то Сейчас разработано ряд мероприятий, это в принципе и предоставление специального такси. Это и организация волонтеров, и Никита вот, учитывая, что вы возглавляете молодежный совет Петроградского района, даем вам первое полувручение, задуматься и предоставить нам, тут есть в плане работы список молодежи, которые желают участвовать в волонтерском движении по доставке инвалидов на избирательные участки. Поэтому 14 мероприятий предусматривать данный план работы. Но у вас есть, в общем-то, такой данный план работы сформирован в Центральной избирательной комиссии, Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Ну а наше мероприятие мы предоставляем и утверждаем. Руководство с пунктом 3.1 рекомендации по обеспечению реализации избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами при проведении выборов в Российской Федерации. Утвержденный постановлением СНП номер 283-1668-6 от 20 мая постановлением Санкт-Петербургской избирательной комиссии о плане мероприятий по обеспечению пассивного и активного избирательного права территориальной избирательной комиссии решила утвердить план мероприятий проводимых территориальной избирательной комиссии по обеспечению пассивного и активного избирательного права граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, при проведении в Санкт-Петербурге выборов 18 сентября 16 согласно приложению приложения номер один план работы прилагается кто за данное решение прошу голосовать кто против решение принято итак следующее у нас по повестке дня идет вопрос по он немножечко не по избирательным участкам в местах временного пребывания то есть территориальная избирательная комиссия рекомендует и обращается в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию по об образовании избирательных участков в местах временного пребывания при проведении выборов Государственной Думы и законодательное собрание Санкт-Петербурга. То есть мы сами образовывать не можем. Мы обращаемся в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию, Мы можем только в части законодательного собрания. У нас на нашей территории нашего района находится. Большие крупные медицинские учреждения с большим количеством избирателей. Поэтому для того, чтобы данные избиратели могли бы проголосовать по выборам в Государственную Думу Российской Федерации, потому что по законодательному собранию сложнее там голосуют, ну, хотя тоже жители Петербурга, но смог, будут ли на день голосования избиратели, которые проживают избирательной территории, окружной избирательной комиссии, наверное, 30 сложнее, да, менее. Конечно, может, будет, но не такое количество избирателей, которые у нас два таких больших заведения медицинских, это первое нет, где число коек 6000 И 31-я больница, где тоже более 500 коек, поэтому ходить к ним с на дом, это, это, конечно, нереально, поэтому мы обратились к руководителям данных медицинских учреждений и обращаемся в Санкт-Петербургской избирательной комиссии с целью создания избирательных участков и став временного пребывания. И также у нас находится на территории нашего района 100 городов Института точной механики ⁇ Лептики ⁇ где тоже более тысячи студентов. Поэтому, мы еще не получили обращения, а с нет, Поэтому а, мы принимаем решение обратиться в Санкт-Петербургскую избирательной об а образовании избирательных участков. Пока что в пребывание это первый нет. И, и больница, номер, городская больница, номер 31. Да. Что касается института городка, у нас время еще есть. И я думаю, что вчера мы провели сообщались об организации голосования студентов, поэтому все им рассказали, в каком порядке голосуют студенты на Государственную Думу, пишут личное заявление, по акту создают файл, создают список, и мы принимаем уже и все эти личные заявления находятся в территориальной избирательной комиссии. То есть, если раньше списки нам приносил руководитель образовательного учреждения, то сейчас каждый Студент пишет личное заявление. Итак, коллеги, за в публиком то, чтобы... составе, мы потом будем обсуждать, да, сначала. Да, мы сначала мы посылали. обращаемся в санкт петербургскую избирательную комиссию с просьбой о образовании избирательных участков в местах временного пребывания, до больницы 31, и первый лет. По первому меду тоже давайте мы немножечко тоже ну, решение принимать санкт петербурге мы тоже подумаем, потому что они не знают закрываются на профилактику насколько у них 18 сентября сколько будет людей какова целесообразность два избирательных участка делать либо один да и вот все ну как бы первыми первыми лучше призывать один потому что ну, то, которое 6 тысяч как бы да вроде предполагает, не более трех тысяч два избирательных участка но они говорят о том что не будет такого количества больных в связи с тем что лета лет. Ну, осень но у них там они открываются как-то поэтапно и так кто за данное решение прошу голосовать против воздержались решение принято единогласно. коллеги у нас с вами ряд вопросов финансовых у нас бухгалтер наш Ирина Александровна приготовила ряд решений к решению, к решению как бы документ, Документы, да? Но давайте послушаем. А вы так? Но ну, давайте с... или давайте вами. А подтверждение сметы расходов территориальных избирательных организм слушаем, Ирина Иванович. Хорошо, значит. Ну. Я предлагаю на сегодняшний день. Утвердить распределение такое, как нам выделила Санкт-Петербургская избирательная комиссия без изменений. Изменений будет много. Устанем утверждать, потому что еще не все контракты будут ясны. Нет еще контракта с видеонаблюдением. Финансирование будет и добавляться, и все остальное. И, как бы нам придется утверждать много раз. На сегодняшний день, значит, на Госдуму нам выделено. Я могу. Да, можно послушать. Да. То общая цифра. Вот смертная такая. Под нее расчет. Нам выделено 4 миллиона 749 тысяч ну, и 400 рублей. В том числе на участковые комиссии 4 миллиона 233. 000. На оплату работают? Да, да? да, на оплату. На участковые комиссии, не только на, на оплату. И 84 миллиона 233 тысячи рублей. На территориальную избирательную комиссию 515,6 тысяч. рублей. Предлагается такое распределение. Дополнительная оплата труда 474 тысячи рублей. Налоги около 39 тысяч. И другие расходы, это как бы непредвиденные, это, мол, придется что-то корректировать, 2400. Мало ли там, где-то вылезут какие-то изменения по людям, могут вылезти налоги или что-то еще. Пока предлагается такая схема. Под это распределение подразумевается график работы. Пока на сегодняшний день у нас работают активно секретарь-зам, и два члена комиссии. Вот сейчас добавятся два еще новых члена да, комиссии. Мы надеемся, что они будут активно работать. Да. А вот да, да. Ольга, я забыла, что Аналовна, да. как ваши планы? График сейчас очень жесткий, по основному месту работает. Но она 21-го все равно Нет, а у нас... Нет, безусловно. Да, вот и Я напечатала момент. графики, которые мы с Еленой Анатольевной, как бы, угу. она мне подавала сведения. Большая просьба да. теперь требуется в графиках росписи каждого члена комиссии, что он ознакомлен. Поэтому вот часть да... присутствует. Да, да, да, утверждаем, мы по... утвердили мы 5-го, в июне, 15-го июня утвердили, нет, 22 июня утвердили график работы на июнь, и первую половину июля. Сегодня мы хотим утвердить график на весь июль, потому что у нас добавились два члена комиссии, он изменился. Предлагается такой вариант. Вот, посмотрите. Коллеги, вы ну, Леонид на... Александрович сразу, да, утверждение графика дежурства на июль. Да. Елена Анатольевна вас сейчас ознакомит. И утверждение... вот, утверждение сметы расходов по да, да, выборам да. депутатов Государственной Думы. Думаю. Я вам хочу добавить, что Сейчас у нас попробуем. здесь, что касается Государственной Думы и законодательного собрания финансов, высшая стоящая комиссия является распорядителем финансов, и мы обычним про... Распорядитель кредитов. кредитов, да. да и является да. Санкт-Петербургской избирательной комиссией. Конечно, какие-то вопросы мы можем с вами решить, но очень ограниченно. Вот да. Все. Это по поводу сметы... Ну, на думаю. И пока мы утверждаем смету только на ТИК. На участковые избирательные комиссии. Будем да, потому что имеет смысл, когда... Тех, да, да, имеет смысл. Так, это... Так, по поводу Госдумы, чтобы а, давайте давай. проголосовать за утверждение сметы расходов территориальной избирательной комиссии для подготовки и проведения выборов депутатов государственной думы. Прошу проголосовать. Еще раз озвучьте. 4 миллиона... А я ей тут дала вам? Это, я дала, не дала. Это, это... это по госдуме, просто здесь написано по, по выборам депутатов собрания шестого 6 -х. Это она не то Давайте это не исправим. Это Там Дума должна быть когда. Мы утверждаем, или что Государственная да. Дума, ты раздала ЗАГС. А тут ЗАГС. А ВДЭ, это я тут просто. вот здесь вот, ну, я, я не печатаю. Это перепечатаю, да. это пока черновик. Да. Я вчера вечером печатала, но да, я пожалуйста. Спасибо, что сказали. А вклад, утвердили смерть, укрыт, посту, что области, 515 тысяч на территориальную комиссию и, Цифры те, мы и мы а, на, а да, тем, да. так, об утверждении сметы расходов территориальной избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов законодательного собрания Санкт-Петербурга. Так, сейчас, если кто хочет ознакомиться. И распределение. Значит, на проведение выборов в законодательное собрание наводнено всего 3 миллиона, ну, около 350 тысяч рублей. В том числе на участковой комиссии 2 миллиона 213 тысяч и 1 миллион 136 на территориальную избирательную комиссию. Значит, если вы обратили внимание, на Госдуму у нас в основном затраты только на дополнительную оплату труда, налоги и больше не знаю что, то за счет ЗАГСа мы планируем приобрести канцелярию, расходные материалы и заключать договора подряда с работниками, наемными работниками, на дополнительную оплату труда, как рекомендует Санкт-Петербургская избирательная комиссия, ну там плюс-минус, плюс вернее, минус не может быть, не меньше. 691 тысяча рублей на дополнительную оплату труда членам территориальной избирательной комиссии. И Не только членам, и аппарату. Аппарат у вас я. В одном лице. Да. Вот. У меня оплачиваются только выходные. Так что не волнуйтесь, много не с легко. Будем работать в субботу и в воскресенье. Да. Вот. Налоги. Ну вот. Другие, пока, я еще раз говорю, у нас не все контракты понятны, пока нет информации, какие контракты пойдут за счет каких бюджетов, то ли федерального, или то ли местного, уточнений будет масса. То есть, мы станем утверждать. Будет пока предлагаем так, да, потому что нам на сегодняшний день надо оплатить работу членов комиссии за июнь и за июль и купить канцелярию хотя бы, а то у нас ни каприджет, ничего уже нету. Как бы мы обнищали. Да. Вот. И предлагается вот такой вариант. Если есть какие-то предложения, говорите. Кто за данное решение об утверждении сметок расхода территориальной избирательной комиссии на подготовку и приведение выборов законодательное собрание самоксила 6 созвела, прошу проголосовать. Кто против, воздержался Нет. Так. Графики я пока напечатала. А подтверждение на... графика дежурства Ирина Александровна, вы Государ... взяла Государ... по выборам в да. Госдуму? Нет, по... не в Госдуму, а это ЗАГС. ЗАГС. ЗАГС. А по Государственной а Государ... Думе вот мы на сегодняшний день принимаем решение о по, работе... по режиму Можно. работы ага. и согласуем график с Еленой Анатольевной, с каждым членом комиссии ага. на Госдуму. Если обратили внимание, со второй половины июля у меня графики напечатаны в разбивку. Один день на Госдуму будет, один на день ага. на ЗАГС чтобы да. а не э, Какое основное требование Санкт-Петербургской принятой комиссии, как у нас по финансам, и основное требование, чтобы не пересекались часы работы. Если мы четыре часа отработали по ЗАГСу, значит, следующие четыре часа по Государственной Думе, чтобы накладки не было вот, против, э, из разных бюджетов, потому что Государственная Дума из бюджета Российской Федерации на данное собрание бюджета Санкт-Петербург. Да, и если при проверке установят, что мы расходы провели не из того бюджета, это будет нецелевое использование. Поэтому приходит... да. на, самом, да. на самом деле, казалось бы, терплярные комиссия в, одном... в лице двух человек, а по финансам Может, по вот эту, вот эту пупочку, полочку, которая вот там стоит, вот это все финансовые отчетные документы, и как только выбор заканчивается, Ирина Александровна со всей этой первичкой мы едем, сдаем, и нас проверяют. И если наша администрацию или Санкт Петербургскую избирательную комиссию раз в 10 лет проверила то у нас, нас каждый год проверяют, только заканчиваются выборы, особенно федеральный бюджет. Всю первичку, все, все-все-все смотрят, и все да, Срок проверяем. по закону не позднее 8 октября. Очень мало времени на подготовку первичных документов с учетом того, что участковой комиссии, как правило, затрудняется составить финансовые отчеты. Ну, да. Потому что уже... Да. В, Им в требуется финансовый для, для профессионалов. Решить, да, да, да. Те финансовые отчеты, которые предполагает должен заполнить председатель участковой избирательной комиссии, это можно быть... У нас даже профессиональные бухгалтеры могут запомнить этот финансовый ну, отчет. Противоречивый, потому да, что, во-первых, противоречивый, Во-вторых, это специфика. И, конечно же, Ирина Александровна с каждым председателем работает, потому что, ну, ну, конечно, быть, в счете он. нам скажут, что это наши недостатки, наши териториальные избирательные комиссии. По поводу оплаты труда дополнительно еще хотела сказать, что значит, часы оплачиваются по-разному. Поскольку у нас окруженная комиссия создана по выборам в ЗАГС, часы работы стоят очень... Называй. <связываю> да, называю. Мне, конечно, очень приятно их называть. Значит, секретарю и заму вместе с коэффициентом, который раньше назывался вознаграждение, получается 135 рублей в час. А члену комиссии 120 рублей в час, коэффициент полтора, ну или премия 150 процентов, как, как раньше, если кто проводил выборы, знает. И если раньше мы выплачивали вознаграждение вместе с оплатой за помесячно, то теперь вознаграждение мы выплачиваем только по итогам выборов, то есть только после 18 да, да. А до этого помесячно будем выплачивать ну, только часы, да, еще меньше ставка. По Госдуме ну, как бы цена часа стоит секретаря и зама 100 рублей 13 копеек и члена комиссии 89 рублей. Это тоже построен коэффициентом. Хорошо, да. да. если есть какие-то вопросы... Да. Если есть какие-то вопросы... Скажите, значит, график мы на Госдуму с сегодняшнего дня будем делать, с Еленой Анатольевной. и надеюсь на активную работу. работу. Да, потому что работа очень удобная. У нас много. один кандидат зарегистрирован, второй кандидат Да, Все. работа очень много. Так, вот на подходе. так Какие вот так вот. Так, Да. Не я? за деньги, мы деньги. работаем за идею. Ну, можно К сожалению, я всегда и не встаю про это говорить, что у нас все капитализировалось. Только выборы мы проводим по-советски. Можно я скажу? За родину. Видимо, э, не знаю, руководство считает, что наемный работник у вас только один. Нет, ну да, в ТИКе, это я, а вы, извините а меня, вообще на нагрузка. Вы представляете чьи-то интересы? Ну вот, соответствие... ...молчит. Я просто хочу сказать потому что мне взялся... ...и наши ум честь и Я не лезу. Я просто пытаюсь объяснить, почему такие статки... У да? нас действительно, когда мы видим в магазинах, ну да. понятно, что мы работаем не за деньги, а за идеи но, конечно, уже вот эти, вот эти суммы смешно даже доводить да, вот. да. членов. И, И поэтому большая ваш... просьба. Да, вот с кем я уже говорила, дайте мне, пожалуйста, информацию, куда перечислять. Да, все откройте, пожалуйста, да. карты. Да. Если есть у вас счет, желательно в банке Санкт-Петербург. С ним меньше всего проблем У нас сроков, сроки И очень И у нас большинство, мы уже работали в техсознанных. И у нас у членов, у председателя основного банка Санкт-Петербурга. Да, вот если можно. А ну, если нет, давайте любые. Да, что от этого есть? требуется, от вас требуется, если у вас есть счет, принести из банка такую бумажку, как для бухгалтерии. Об открытии счета. Об открытии счета. И указать там ИНН получателя. Потому что мне на каждого получателя нужно взять отдельную платежку. У нас нету договоренности с банком о зарплатном проекте, поскольку mm -hmm. не имеет смысла нам открывать этот зарплатный проект. Mm -hmm. да. Еще какие-то вопросы. И не затягивать, если можно, потому что мне. А вот по поводу сроков выплаты. Поскольку июнь у нас был, мы работы начали с какого там 23 а числа. Да. Если можно, давайте предпол... не будем себя загонять в угол, будем выплачивать не, поз... не 15 числа а следующего месяца. Mm -hmm. И за июнь, давайте вы будете вместе с июлем, потому что суммы там очень незначительные. Как и как мы участие? уже сегодня опоздали за июль. Все объедините. Да. Да. Итак, да. да. да. мы установили да, решение на МАРСИ, на установление да. сиропового клуба да. дополнительного обзора до да. Мы принимаем извините. решение 15 -го... Значит, за июнь и июль 15 августа, а за август ну, постараемся до 15 сентября, так что там будет посещение тогда. Ну, да, а в сентябрь, за сентябрь, наверное, в первых числах сентября. Вот сразу. Или вы хотите отдельно за выборы, ну, смысла, наверное, нет, перечислить. Да нет, как вам удобно, вы так не делаете. Нет, Но я не просто предлагаю, как вы скажете, так могут делать. Ну, просто смысла, наверное, Точно, нет. Как нет, Анна да. давайте давайте рассмотрим комиссию, что есть какой-то осмотрительный порядок. Как у вас это да, да, в голове сложилось, как, как вы это видите, Хорошо. Я, я, я думаю, что здесь этот вопрос не принципиально. Не, не принципиально. Тогда мы да. давай принимаем решение 15 да. Кто за данное нет, решение муча... Не позднее. Ну, то сроки, сроки с утвердили. И сроков выплаты. Кто за данное решение, прошу голосовать. Против нет. То есть нет. По, по утверждению графика дежурства на июль мы обговорили данный вопрос. И режим работы по государственной думе также. Да? Кто за данное решение, прошу проголосовать. График дежурства в рабочем порядке с Еленой. Анатольевна, она распишет сейчас, и мы утвердим. И режим работы решением мы работаем круглые сутки и субботу и воскресенье по необходимости. Потому что если принесут нам подписи, мы обязаны в течение дня все это да -да -да, субботы, <соцентричный> <соцентричный> отправить, проконтролировать. Поэтому мы будем работать субботу и воскресенье. Кто за данное решение, также прошу голосовать. против я Воздержавшихся лет, повестка дня исчерпана, уважаемые коллеги. Какие будут вопросы к наблюдателям Петербурга? Что вам понравилось, что вам не понравилось? Расскажите нам, потому что вы присутствуете на многих заседаниях. А, можно мы вас я, можно вопрос да. честно процедурный? А да. вот ко коллега не, голос, не поднимает руку. Коллега, член комиссии из Франции ищательного голоса от политической партии а, Хорошо, спасибо. Я уточню. А так мне очень понравилось заседание и такой вроде бы даже демократичный дух у вас. Так что я со своей стороны Эллы тоже благодарю за конструктивный подход. И я надеюсь, что наши журналисты, которые будут приходить на следующие заседания, вы будете к ним гостеприимны, и они будут да, вам. Только не в 2200. Но это уже работа. Дело в том, что у нас тоже очень много работы, заранее и это главный редактор заранее, работает. Потому что мы тоже да. Да. Не, на, самом, на самом деле и, знаете, я, кстати, в регламенте, конечно... не, уточнить, я, что в регламенте я, не написано, что именно в письменной форме на уведомление. Поэтому я. можно устно. У нас я, во многих комиссиях люди приходят, я. устно уведомляют, что они будут производить фото-видеосъемку, и им э, комиссия разрешает ничего, ничего страшного. Знаете, коллеги, я бы в свою очередь хотела, учитывая, что проверка подписи это достаточно конфликтный вопрос. Я думаю, что мы, наверное, это выйти на следующем заседании, сейчас мы уже как-то не подготовились, примем решение тоже о видеонаблюдении в территориальной избирательности. Комиссии, вы сидите камеру и напишем плакат, ведет видеосъемка, чтобы те люди, которые приходили, подписные листы взорвали и какие-то, если мы предъявляли претензии, тоже в свою очередь тоже могли бы сказать, вот у нас тоже есть доказательства есть наблюдения и мы открытые прозрачные России. Да? Я, я думаю, мы заместителю Васильевич по подготовить данное решение. Готовить камеру. Видеокамеру, монтировать <смех> ее, видеокамеру на слизи. <смех> Подключить и проводить онлайн-трансляцию. <смех> ну, повестка не щепана. Я попрошу остаться еще.